В процессе работы за компьютером многие пользователи начали сталкиваться с фотографиями с расширением HPEG. Зачастую это пользователи, которые используют последние версии iPhone с iOS 11. Эти устройства снимают фотографии в таком формате по умолчанию, вместо старого привычного JPEG. и ожидается в девятом Android. HPEG-формат имеет ряд преимуществ, которые делают его намного лучше JPEG. При одинаковом качестве картинка в HPEG весит вдвое меньше, чем в JPEG. Один файл Hague умещает несколько отдельных изображений, что очень хорошо, к примеру для живых фото, поддерживает прозрачность, как у GIF, сохраняет изменения изображения, поворот, обрезку и другое, которое при необходимости можно отменить, вернувшись к нужной версии картинки. Поддерживает 16-битные цвета, у JPEG только 8 бит. С таким набором преимуществ у Hague шансы у старого JPEG -а очень малы и, очевидно, в скором времени он уйдет на второй план. Если вы попытаетесь открыть фото с расширением хайк Windows 10, стандартным приложением фотографии, вы увидите сообщение, что для работы с этим файлом необходимо установить дополнительные кодеки. Скачайте кодеки из Microsoft Store. Если вы нажмете на эту ссылку, автоматически откроется магазин, где вам будет предложено купить данные кодеки. Ниже вы увидите, что один из них можно установить бесплатно, а второй все также является платным. Установите бесплатную версию, если она доступна или перейдите по ссылке в описании под видео и скачайте их. Перейдя по данным ссылкам, вы сможете получить эти расширения бесплатно и установить себе на компьютер. После установки вы с легкостью сможете открыть фотографии с расширением Хейк. А если по каким-то причинам эти ссылки у вас не сработали воспользуйтесь онлайн конвертером который быстро преобразует изображение из формата Hake в jpeg ссылка на него будет в описании вам достаточно лишь будет перетянуть все ваши фотографии в это окно а затем нажать download или download all jpeg images если фотографий несколько после чего сразу начнется их загрузка и вы получите свои фотографии в привычном формате JPEG, которые сможете открыть Windows. Также есть множество программ, которые помогут вам сконвертировать фото с расширением HEG в другой формат. Одной из таких программ можно отметить Apowersoft а Photo Viewer. Это бесплатная программа, которую можно скачать с официального сайта, ссылка на нее будет в описании. Установите и запустите программу, далее нажмите Open и укажите путь к нужному файлу или же перетяните его в это окно. В данной программе вы сможете просмотреть все фотографии, которые не смогли открыть стандартными средствами системы. А если нужно сохранить их в другом формате, нажмите меню в правом верхнем углу экрана кнопка в виде трех точек и выберите Save As. Затем укажите папку, куда будет сохранено это фото, выберите нужный формат и нажмите сохранить. После чего сможете перейти в эту папку и просмотреть его. Как видите, оно имеет формат JPEG, который был выбран при сохранении. Еще один способ открыть фотографии с таким расширением – загрузить их на Google Диск. Вам достаточно лишь будет перетянуть все ваши фотографии в это окно. Этот сервис без проблем открывает их. А если вы хотите, чтобы ваш iPhone не сохранял фото в данном формате, а сохранял их в JPEG, откройте настройки, камера, форматы. Здесь установите отметку напротив «Наиболее совместимые» вместо «Высокая эффективность». После этого фотографии будут сохраняться в формате JPEG. Еще можно сделать так, чтобы на самом устройстве фотографии сохранялись в хейк формате, а при передаче по кабелю на компьютер они автоматически конвертировались в JPEG. Для этого зайдите в настройки «Камера форматы», а затем в разделе «Перенос на Mac или ПК» выберите пункт «Автоматически». При переносе ваши фотографии будут автоматически конвертироваться в формат JPEG. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.